Каждый год производители наушников разрабатывают все более новые и совершенные технологии высококачественного аудио. Тем самым, поднимая бюджетные наушники на новый уровень, и мне стало интересно знакомиться с новинкой Vesper от компании Queen of Audio. Если несколько лет назад мы могли радоваться наушникам с одним динамиком в классическом форм и набору сменных амбишур, то сейчас же все изменилось. Менее чем за 100$ долларов любитель наушников получает современный дизайн с полуанатомической посадкой наушника и отличной шумоизоляцией. В придачу два динамика, один классический 10-мм. Такие размеры ранее было сложно поместить в обычный наушник. И второй арматурный последних разработок. И на этом приятные бонусы не заканчиваются. Теперь у наушников качественный съемный плетеный кабель, а микрофонном эффекте можно забыть. Также в комплект положили качественный чехол для транспортировки и сохранности наушников, в котором лежат несколько наборов сменных резиновых амбишур, которые немного тембрально влияют на подачу звука. После покупки таких наушников уже не хочется получать другую комплектацию за эти деньги. Итак, глазами и руками мы уже получили удовольствие Теперь приступим к самому главному, ради чего и покупают наушники – прослушиванию. С первых нот, с первых же песен начинаешь кайфовать от наушников. Несмотря на полуанатомический корпус, они весьма компактные и в ушах сидят, как литые. Они не являются тяжелой нагрузкой для телефона, но ну и конечно же с плеером или портативным ЦАПом они раскроются во всей красе. С первых же минут поражаешься четкому вокалу. Я ожидал, что у бюджетных наушников с арматурой будут лезть сибиллианты или синтетика на вокал, но я ошибался. Серединка удалась певучая, ясная и при этом не крикливая. Отчетливо и естественно отыгрывается как женский, так и мужской вокал. Также нет перебора и поверху. Он также не сыпет и не колкий, а как раз весьма комфортный для длительного прослушивания. Даже старый джаз и рок отыгрывают хорошо. Конечно же, куда тут и без фундамента всей картины, без низких частот. За низ отвечает крупный 10-мм динамик, который способен устроить землетрясение в вашей голове, если, конечно, в качественной записи есть этот низ. Можно сказать, что наушники не добавляют ничего своего, а максимально честно и певуче доносят до нас запись. Чего стоят саундтреки из фильма «Интерстеллар» Когда же наушники не могут отыграть качественно, раздельно и масштабно такие треки, то, конечно же, будет хотеться слушать только какой-то лаунж или челлаут. Потому что не могут достойно его отыграть. Но это не про весперы, ведь они могут справляться со сложными композициями, тем самым не сливают все в кашу, а раскладывают инструменты по воображаемой сцене. Был приятно удивлен отдельно парящему вокалу и расставленными инструментами в глубину. Ранее бюджетные наушники не могли таким похвастать. Всегда радуют наушники или колонки, которые могут передать атмосферу композиции, тем самым позволяя прочувствовать те эмоции, которые испытывал композитор или музыкант 20 лет. 30 лет тому назад. Хотел бы я, чтобы такие наушники были в то время, когда я выбирал для себя уши до 100 долларов. Уверяю, я бы тогда эти мотики не купил. Наушники Vesper от Queen of Audio – это новый эталон бюджетных наушников. Сборка, звук и дизайн – все на должном уровне. Звук не для басхедов, он просто честный и комфортный. Если вы стоите перед выбором наушников до 100$, настоятельно рекомендую, чтобы Vesper были первые в списке на прослушку. А послушать их можно в наших аудиосалонах Soundmag в Киеве, Одессе и Днепре.